Итак, Алекс, о чем ты будешь рассказывать и что ты покажешь путешественникам в период полета к началу начал Сначала я хочу показать красоту и мощь нашей галактики ⁇ Млечный путь. Да, но она такая гигантская. Что конкретно ты собираешься показать? Вот с этого-то я и начну. Покажу, как выглядит наша галактика с Земли и из космоса. Покажу ее спирали, пять рукавов и перемычку посередине, наше место на краю галактики и ее сотни миллиардов звезд. Чтобы было удобнее изучать звезды, люди условно разделили небо на 88 участков созвездий. И ты собираешься показать все 88 созвездий? Нет. В планах у меня несколько крупных созвездий, в которых есть что-то особенное. А что ты имеешь в виду? Например, в созвездии Ориона есть красный сверхгигант Бетельгейза. Эта звезда должна скоро взорваться, как сверхновая. Некоторые астрономы предполагают, что она уже взорвалась. Но мы сможем увидеть это только через 600 лет, когда свет от нее достигнет Земли. О, это, наверное, очень красивое зрелище. Да. Когда взорвалась сверхновая в 1054 году, вспышка была видна на протяжении 23 дней, причем не только ночью, но и днем, хотя звезда находилась на расстоянии в 20 раз большем от Земли, чем Бетельгейзе. Ого, вот эта яркость! А что-нибудь остается после взрыва сверхновых? Да, и мы увидим крабовидную туманность, остаток той самой сверхновой, пролетает через созвездие Тельца. И это можно увидеть? Прошло ведь столько лет, почти тысяч. Это так. Но гигантское облако, которое осталось после взрыва, продолжает расширяться со скоростью до 1500 километров в секунду. Это те самые облака, которые разносят химические элементы по Вселенной? Совершенно верно. Взрывы сверхновых дают строительный материал для новых звезд, планет, да и мы с вами состоим тоже из этих элементов. Да, я слышала, ученые говорят, что мы состоим из звездной пыли. Но и это еще не все. В центре этого облака ученые обнаружили с помощью радиотелескопа, вернее, уловили сигналы очень странного объекта. Это была научная сенсация, потому что они приняли их за сигналы других цивилизаций. Да, люди всегда мечтали найти братьев по разуму. А потом... Эти объекты начали открывать один за другим. Ученые поняли, что нейтронная звезда или пульсар – это сжавшееся ядро гигантской звезды радиусом всего 10-20 километров. Недаром ученые говорят, что это все равно, что сжать Землю до размеров теннисного шара. И пульсар вращается со скоростью 30 километров в секунду. И мы увидим и услышим его. Ой, как интересно! Ты расскажешь нам еще, о чем пойдет речь в путешествии? Конечно, если вы этого хотите. Тогда до встречи. Пока. Пока.